Всем приветик! Сегодня будет тем Совет плюс расклад Египетский пассион. Совет какой у нас будет. Совет от кого? Так, вот, давайте вот эту и выберем. Посмотрим. Совет от знакомых. Знакомые, хорошо. Знакомые хотят с вами поговорить. Что-то вам посоветовать, о чем-то предупредить, чтобы вы услышали. Возможно, кто-то не общается со своими знакомыми. Итак, будем смотреть. Совет от ваших знакомых, которых раньше знали не так хорошо, либо сейчас, которые есть знакомые, или же будущие ваши знакомые. Те люди, которые знают вас и вы знаете, вы общаетесь на определенные темы, и вы не являетесь друзьями, но вы знаете друг друга. Я сразу их открывать буду. Давайте вот совпадение сразу буду ставить. Так, совпало первое совпадение. Так, ваши знакомые, возможно, которые именно те люди, которые хотят стать вашими друзьями. Так, давайте вот стоп. Которые хотят вам помочь. В каком-то вопросе, в каких-то ваших темах. Так, тут у нас... Тоже совпадение вышло вот сразу. Давайте первый и начнем. Так, что тут у нас совпало? Здание дворец, да? Совпало. Дворец. Складываем пазу, смотрим дворец. Дворец. Итак, возьмем дом Знакомые хотят, чтобы вы вспомнили, где вы познакомились, чтобы не забывали. Если нужен совет или помощь, чтобы вы обращались к своим знакомым. Кто-то поможет советам, кто-то окажет вам помощь. Также вы можете сейчас видеться со знакомыми, общаться именно в том месте, где много людей. И в будущем вы также можете познакомиться с теми людьми, где вы находитесь, где много людей. На работе, на учебе, на улице. Так, смотрим. какие здесь у нас еще... А, вот еще есть, смотрите. Совпадение. Так. Совпадение у нас. Браслет. Так, в первом ряду у нас же нет, больше никаких совпадений. Вроде нет. Все, тогда вот второй ряд. Браслет. Жизненный тупик. Знакомые хотят вам посоветовать, сказать именно о том, что вы не можете найти себя, познать себя, чем заниматься, что делать. Знакомые хотят вам помочь. Помочь с работой, с учебой, с жизненными вопросами. Либо же вам хотят, вот еще совпадение пирамиды. Либо же вам хотят сказать, что у вас жизнь будто стоять на паузе. Не учитесь, не развивайтесь. Пирамида, победа над собой. Знакомые вам хотят, ну ваше обратить внимание, вам хотят сказать, чтобы вы обращали именно на то внимание, то, что вы пережили и смогли именно вот над собой поставить победу. То есть смогли преодолеть все, все, что вы пережили, вы смогли это все преодолеть. Знакомые хотят, чтобы вы на это обращали больше внимания. Хвалили себя, ценили себя, уважали. Если даже что-то у вас не получается, попробуйте еще раз. И, возможно, у вас получится. Так. Что тут у нас еще совпало? Смотрим. Что же совпало? У -у -у. Какие совпадения есть? Совпадение. Третий ряд вот посмотрим. Я не вижу совпадений. Давайте четвертый ряд посмотрим. Четвертый ряд. Пойдем смотреть. Четвертый ряд. Такое вот совпадение раз. Вот два совпадения. Два совпадения есть. Итак. Ну давайте посмотрим сначала птичку, а потом украшение кольца. Так. Наша птичка. Сокол. Так, птичка сокол. Сокол. Исполнение желания Знакомые вам помогут в исполнении желаний и также знакомые вам советуют, чтобы вы полагались на себя и исполняли свои желания. Также и знакомые вам помогут исполнить ваши желания. Так, здесь у нас вроде ничего нет. Вот туда колечко, давайте смотрите. Колечко. Наше колечко. Давайте вот Там и птичка нарисована. И другие рисунки нарисованы. Кольцо-печатка. Кольцо-печатка. Предстоящий праг. Знакомые вам помогут найти вам близкого человека. Также хотят вам дать совет, что у вас будет скоро предстоящий брак. Помогать вам со свадьбой. Также радоваться вашей, вашему счастью, вашей семье, новой, вашей любви. Знакомые рядом с вами поддерживают вас, помогают вам. <coughs> Также знакомые хотят, чтобы все было хорошо у вас. Давайте посчитаем, сколько тут советов. Вроде больше я не нашла совпадение. Паза у меня вот. Только так сложился. Вроде больше ничего не вижу. И совпадение так. Смотрим. Раз, первый ряд. Второй ряд. 2, вот. Два, три. Так, хорошо. Три. Так, здесь у нас четыре, пять, пять советов. Знакомые. Рядом с вами. Они среди нас всех. Мы общаемся. Возможно, вы сейчас не знаете людей, не знаете, как их зовут, но скоро они будут вашими знакомыми. Каких-то людей вы будете стараться не то, что держать подальше, а вот стараться и не, ну, вроде как, и, общаться, и не общаться. По минимуму общаться. По минимуму. То есть не так вот прям каждый день. А вот, например, в неделю там два раза общение или вообще один раз в месяц, или в год там один или два раза. Но это те люди, которые и не родные, и нет, и не друзья, и нет. Это именно те люди, которые... В вашей жизни присутствует, но вы редко, очень редко общаетесь. Но также вы общаетесь, вы общаетесь на определенные темы. Именно в какой-то сфере. Можете по поводу творчества, учебы общаться. У кого-то именно общение по поводу работы только. С уважением. Вы относитесь к друг к другу. Ваши знакомые вас уважают и ценят. Всем пока.